Это видео, Монолит, вот, чистить картошку. В общем, это видео обращение к Чайке, известному как Саша Сарафанников. Монолит, давай. Хуй пернатый, блядь, не Саша Сарафанников. Что, еще раз? Хуй пернатый, не Саша Сарафанников. Продолжайте свою мысль. Очко древое, блядь. Как вчера его увидели, Какое у вас было. Впечатление. Ага, увидел, блядь, Чему общество, нахуй. Передайте ему привет, что ли, какой-нибудь. Да пошел ты нахуй, Питер чайкины, наезжает. Вон якорки от кадорки, блядь, ебош. Монолит, ага. развернитесь. Передайте еще раз нормально, привет ему. Здорово, Чайка. Пошел, пожалуйста, нахуй. Питер. Еще раз Санне привет передай, гуцеляк. Привет, Анне Гуцляк. Давай, Манал, мы тебя включили тут заставку музыкальную. Давай про Лусого еще маленько что нибудь Чего? Погромче. Про одно общество ничего больше не скажи. Но есть, но... Вы хотите его в техноре, да, опустить потом? Наверное? Я сейчас еще по нему тихает. ну что, не вылетит после первого культа, блин. Хуй на где там замашки-то есть, блин. <связать> Че, как вам лагерь? Нормально, хорошо. Хорошо? Ч, готовите? Картошку, чем-то, чем-то, чем На, на, на, на Давай еще что-нибудь про Чайку, и мы завершаем наш выпуск. Давай, развернись. Прям четко. Типа, пошли его вот там на три буквы. Чайка, ты хуй лысый играет. Не дорожь, фига. Давай, посылай его, и я бы заканчиваю. Пиздец, ебаный, на холодильник.